Опа! Привет! Привет! Ты кто? Я Никита? И, и я... Почему мы с вами так похожи? Потому что я это ты без Через год. Ух, ты? Ну ты чего будет через год? В 2016 год. Mm -hmm. Логично. А еще? Видишь, мы грамматичны. Да! Это значит, что они у тебя те же, и я А еще что будет? Ой, я это не могу. Да что нарушится просто за минуту как минимум хорошо.